Если обратить внимание на ту информацию, которая вокруг нас муссируется, которая вокруг нас э, приобретает глобальные масштабы, то есть расширяется, расширяется и заполняет все информационное пространство, то можно заметить, что уже довольно длительный срок нас прессует, буквально прессует киноиндустрия своей продукцией на тему бандитизма. Но к этому в принципе можно Привыкнуть это можно понять, это такой дешевый простой продукт, который вводит человека в прессинг, который морально подавляет человека, заставляя его поверить в то, что этим миром правят совершенно другие структуры и нечего даже рыпаться. У них в руках сила, у них в руках власть, у них средства, у них оружие, у них там связи, все что угодно. Однако в последнее время я обратил еще несколько таких довольно странных тенденций, и я думаю, вы их тоже заметили. Посмотрите, пожалуйста, какое огромное количество киноиндустрия стала бросать продукта на тему апокалипсис, зомби, вторжение, эпидемия. То есть нас как будто подводят к тематике «Конец света». То есть нас подводят к тому, что вот-вот что-то произойдет, и определенная часть людей, власть имущих, спрячется в бункере. У них тоже будет охрана, у них будет власть, у них будет деньги, извините за легкий каламбур. То есть, ну, даже не деньги, средства, наверное, правильно будет сказать. В первую очередь, оружие там, а все остальные будут повергнуты в некую панику. То есть будет твориться мародерство, будут разграбления, там, кипиш и прочее, прочее. Вот скажите мне, пожалуйста так как это видео, это скорее вопрос для вас. Как вы думаете, данное муссирование подобного рода тем в информационном пространстве, в первую очередь в киноиндустрии, оно свидетель, может свидетельствовать о том, что нас к чему-то готовят. И мы, возможно, находимся на грани какого-то очередного глобального масштабного шухера. То есть, может быть, это... Война, может быть, это действительно эпидемия, может быть, это реально захват кем-то наших территорий, наших земель. То есть абсолютное порабощение какими-то высшими, я не знаю, структурами власти, силами, нациями, которые нам на данный момент не видны, нам на данный момент недоступны. Я понимаю, что в информационном пространстве помимо каких-то разумных идей, очень много существует реально фейковых заявлений, которые ну прям конкретно вызывают смех, конкретно вызывают отторжение, когда говорят, что земля плоская, она лежит на трех китах, когда говорят о том, что рептилоиды сидят во власти, когда говорят о том, что планета не и многое другое. То есть мы понимаем, что помимо полезной информации, которая может сподвигнуть вас к размышлению над какой-то конкретной темой. Информационное пространство заваливается мусором, так называемым похожим информационным мусором, дабы высмеять любую интересную тему, дабы превратить в посмешище тех, кто пытается обратить ваше внимание на то, что в этом мире что-то происходит не так. Информация, которая подает с нам больше лжива, нежели правдиво, мир, который существует вокруг нас и в котором существуем мы, он совсем не такой, как нам описывают в учебниках или, учебниках или с экранов телевизоров. Понимаете? То, чему нас учили в школе, на самом деле не имеет ничего общего с реальностью. И когда мы начинаем задавать какие-то вопросы, нас высмеивают, нас, нас топчут и нам не дают никаких ответов. Поэтому я хотел обратить ваше внимание на одну из тем, это вот как раз на работу киноиндустрии. Как вам кажется, почему пространство заполнено подобного рода тематиками, оно муссируется и оно прям вываливается одно за другим? То есть прям прессинг идет конкретный. Как вы считаете, это связано с какими-то будущими изменениями в нашем социуме, в нашем мире? Мне интересно, если вам также интересно, попробуйте в комментариях высказать свое мнение. Ну, может быть, подкинуть еще вопрос. Всего доброго, берегите себя.